Чтобы найти определенные товары, по которым следует напечатать ценник и этикетки, необходимо настроить отбор. Отбор можно настроить двумя способами. По кнопке «Подобрать товары» и по кнопке «Показать отбор». Настроим отбор первым способом. Нажимаем кнопку «Подобрать товары». В этом случае отбор будет установлен из справочника номенклатуры. Откроется форма «Подбор товаров». Для быстрого поиска определенного товара следует ввести наименование товара в поле «Поиск» и нажать на клавиатуру клавишу «Интер». Результат поиска будет выведен в правой части формы. Здесь будет отображаться наименование всех товаров, в которых есть совпадение с введенным значением в поле «Поиск». Дважды нажимаем левой клавишей мыши на необходимом товаре. Тогда в левом нижнем углу формы будет отображаться количество выбранных позиций. Если включить флажок «Показывать подобранные товары», появится таблица со списком выбранных товаров. Нажимаем кнопку «Выбрать», тогда все выбранные товары будут отображаться в табличной части формы печать ценников и этикеток. Теперь настроим отбор вторым способом. Нажимаем кнопку «Показать отбор», появятся поля для настройки отбора. Список полей для отбора можно редактировать, добавлять элементы для отбора, группировать условия, удалять и перемещать элементы в списке на позицию вверх или вниз. Чтобы добавить элемент, нужно нажать кнопку «Добавить новый элемент». Тогда в таблице отбора появится новая строка. В выпадающем списке следует выбрать необходимый элемент для отбора. В колонке «Вид сравнения» можно выбрать операцию для сравнения. По умолчанию в этой колонке отображается параметр «Равно». В колонке «Значения» устанавливается критерий отбора. Чтобы удалить элемент, необходимо выбрать элемент и нажать кнопку «Удалить». Для группировки условий нужно сначала выделить элемент, затем нажать кнопку «Сгруппировать условия». Группировка возможна по значениям «И» не или. В зависимости от требуемых условий можно выбрать необходимую группу. Для примера настроим отбор по складу и найдем только те товары, которые есть на складе и для которых есть цена. В поле Склад выберем значение буфет 1 с типом склад, складское помещение. Для поля цена выберем вид сравнения заполнено. Для поля «Остаток» на складе выберем вид сравнения «Заполнено». Обратите внимание, что отбор будет выполнен по тем полям, для которых включен флажок. Условия отбора будут отображаться строкой в командной панели. Чтобы вывести список отобранных товаров, нажимаем кнопку «Заполнить». Табличная часть формы заполнена. В строке товара в скобочках появилось отображение количества найденных товаров.